Доброго времени суток, друзья. Сегодня мы дадим руку и сердце одной даме. Но ну, а на самом деле мы отожмем телку у дерзкого пацана. Поехали к видосу. Я хотел отправиться за тем пацаном, который гоняет на желтой тачке. Сел к кентам и поехал с ними к магазину, но тут произошло недоразумение. Мои кинты уйдут из них в лоб в лоб и я понял, что лучше приехать в другой день. Залезаем в нашу машину и в пятницу, ближе к вечеру, едем в магазин и встречаем там полупокеров. Вылезаем из машины, и подходим к пацану на желтой тачке, чтобы завести разговор с ним. Он начнет нас обзывать и материть. Мы на это не обращаем внимания, и после разговора залезаем обратно к себе в машину. А теперь важное после того, как он заведет свой транспорт и начнет уезжать, не отрываемся от него, и просто едем за ним. Он и улетел в канаву насмерть. Мне как на зло попались менты. Оплачиваю штраф и еду к женщине. Достаем ее из машины и заталкиваем в свою. После чего едем домой. Когда подъехали к дому. Выбираем на каком месте будет спать девушка. Диван в гостиной. Комната родителей. Или своя комната. Я выберу свою. После этих слов, можете считать, что половина дел сделана. Когда уложили девушку на кровать, сами ложимся спать. Проснувшись, девушки уже не будет дома. Теперь ищем записку под одеялом. На ней будет написано. Спасибо за помощь, ты такой клевый чувак. Теперь нашу машину нужно, капитально отремонтировать. А также нужно заказать некоторые детали для машины, такие как, тренировка для стекол, также нужно заказать все виды чехлов и только леопардовых. И еще нужна музыка, покупаем усилители сабвуферы, и магнитолу, по желанию антенны. Ждем пока это нам все придет, либо пропускаем ожидания посылки через чит-меню. Когда все детали пришли, устанавливаем их. И если у вас стоят не заводские кресла, их нужно обязательно поменять на заводские. I'm thinking back asking myself, how did it get like this? But nah, fuck it, let me get another hit.